Всем привет! Меня зовут Роман Переборщик, я руководитель просветительского проекта Курилка Гутенберга, и это наш подкаст Станчен, в котором мы говорим с учеными, популяризаторами науки о науке. И вместе со мной Игорь Терский. Всем привет! И сегодня наш гость Александр Пиперский кандидат филологических наук, научный сотрудник Высшей школы экономики, доцент Российского государственного гуманитарного университета, лауреат премии просветитель 2017 года за книгу «Конструирование языков от эсперанта до, до тракийского. Привет. Привет, Саша. Привет. Ну и что, по, по традиции? Давай, по традиции вот, первый а, Ну Первый вопрос на человеку, который занимается и филологией, и лингвистикой. Чем отличаются эти две области знаний или науки, можно так сказать, наверное, да, друг от друга? Вот Для простого человека, который не знает об этом ничего. Да, лингвистика традиционно э, – это то, что изучается на филологических факультетах, действительно так организационно бывает устроено. Но это все таки довольно разные дисциплины, потому что в центре внимания филологии стоят... Тексты, причем авторитетные тексты, тексты, которые мы считаем хорошими, ценными. Вот мы э, любим Пушкина, вот мы изучаем Пушкина, нас волнует каждое слово в том, что он написал. Мы там, изучаем Толстого, Пушкина и так далее. Это филология. А лингвистика ⁇ это наука о человеческом языке, о том, как люди разговаривают. И в некотором смысле для лингвистики Пушкин... Может быть даже не более ценен, чем э, миллионы его современников, ну, от которых э, до нас, к сожалению, ничего не дошло, ну или чем любой из нас, любой человек, говорящий на русском или каком угодно другом языке. То есть здесь мне кажется, что различие в фокусе внимания и в таких вот ценностных uh -huh. установках. Мог бы ты перевести, что имеется в виду, именно э, не более ценен, чем любой из нас. То есть это в каком контексте имеется в виду? В том контексте, что то, что сейчас с нами происходит, это очень интересное социальное, биологическое явление. Вот мы сейчас разговариваем, да, вот мы обмениваемся какими-то звуками, они как-то влияют на собеседника, вот я что-то говорю, у вас в мозгу что-то происходит, и это вообще в некотором смысле чудо, потому что вот uh -huh. я могу сказать э, «дай мне воды», и передо мной появляется стакан воды». Да, э, как это вообще работает? Магия, <свят> да. Я сделал пару движений языком, как-то выдохнул воздух, как-то <свят> там рот расположил каким-то особым <свят> образом, <свят> и вода появляется. И надо сказать, что мы удивительным образом умеем э, использовать эту сложную систему более или менее одинаково. Да, то есть мы все знаем, надо сказать «дай мне воды», а не «дай мне водой». Нас никто этому не учил никогда. То есть мы, конечно, потом в, э, в детстве мы это выучили, потом в школе нам рассказали, что бывают какие-то подежи, что водой это э, творительный падеж, но ребенок... Этого не знает, нормальный человек во взрослом возрасте тоже этого не знает, об этом не думает, но, тем не менее, прекрасно говорит по-русски, прекрасно справляется с этой сложной сигнальной системой, и в итоге все получается, получается коммуникация. И вот это, на самом деле, очень интересно, даже если мы не пишем каких-то гениальных художественных произведений. А получается, большинство людей, которые не занимаются профессиональной филологией, лингвистикой, ну и вообще языками, они сталкиваются с этим в школе, на, на уроках русского языка, Литература. Ну, литература, наверное, меньше меньшей степени, больше уроков русского языка, когда изучают грамматику, вот эти подлежащие, сказуемые. Вот это зачем изучать? Для чего в школе нужно ученику, ну, человеку вообще знать, что такое подлежащие, сказуемые, если он и так говорит на, на языке, и так он пишет, и знает, как писать на, на языке? Зачем ему изучать эти конструкции? Я, например, уже не помню. Я вряд ли сейчас разложу предложение, да и 99% наверное, вряд ли разложу предложение по вот этим составным э, частям, и падежи правильно вспомнят, наверное, их сейчас, кстати, больше стало, вот об этом тоже поговорим. Вот, и зачем это нужно? — да, этот вопрос вообще применим ко многим э, школьным дисциплинам. Да? Зачем нужна биология, зачем нужно знать анатомию, если мы и так умеем ходить, дышать и есть. Да? Ну, в общем, зачем. Большинству людей не понадобится. Да? Врачами станет там какой-то небольшой процент, а все остальные могли бы и так. Точно так же с языком. Вот мы вроде бы это сами умеем, говорить в первую очередь, но все таки интересно понимать, как это устроено. У меня есть много претензий к школьному курсу русского языка. Вообще лингвисты часто говорят, что школьный курс грамматики устарел лет на сто, но это, наверное, все науки с этой проблемой сталкиваются, потому что в школе приходится… Кроме математики. Ну, математики тоже жалуются, что в школе преподают что-то не то, даже это надо преподавать не так. Да, что, в общем, да, ну, то есть, это просто для того, чтобы понимать, как устроен мир вокруг нас, uh -huh. вот в этом аспекте. Другое дело, что там есть еще одно важное соображение. Говорить-то мы умеем, а вот писать мы, конечно, учимся специально ну, в школе или до школы, и письмо вообще лингвисты немножко. Э, немножко критически к нему относится, потому что для большинства людей язык ⁇ это в первую очередь письмо, это в первую очередь грамотно писать. На самом деле это совершенно такая наносная вещь, потому что э, абсолютное большинство языков мира, а их 7000 сейчас на Земле, бесписменные. Э, язык может существовать без письменности. То есть грамотное письмо ⁇ это такое умение, ну, примерно как э, есть ножом и вилкой, а не руками. Там красиво одеваться и так далее. И этому вот как раз очень много учат в школе. То есть в школе, школе на школьных уроках русского языка мы очень много времени уделяем тому, чтобы написать N2N правильно, тся и тся, с мягким знаком или без мягкого знака, там, где как надо, чтобы потом по нашему письменному тексту было видно, что мы образованные люди. То есть а. это еще одна функция уроков русского языка, которой нет, видимо, у других уроков, у -у -у. Да, то Это вот 10 лет, которые создают такой вот э, фон, фон фонд, который а -а -а. позволяет всегда понять, там, насколько человек способен учиться. Да? Если человек у -у -у. Э, не, не умеет писать, тся и тся", ну, то у нас возникает вопрос: э, вообще, там, готов ли он к каким-то более сложным вещам, насколько ему можно доверять в каких-то <св> более специальных областях. Так что это на самом деле тоже важная такая социальная функция. И письменного языка в этом смысле ну вот вы говорите ся, ся". вот у меня есть друг он отличный специалист в своих областях он ну, реально даже открытие совершил о нем статья на википедии есть но он часто пишет с ошибками почему ужасными и я спросил его почему вот так почему ты не можешь взять и выучить а он говорит я не могу у меня дисграфия и вот как, что, что это такое, почему это возникает, может быть... Мне кажется, и, это к врачам скорее. Я понимаю, быть. но все равно это связано с языком, как раз связано с интерпретаци интерпретацией на письме. То есть вот как раз таки, наверное, может быть... Да, нет, Ну, конечно, просто у людей бывают какие-то когнитивные способности, которые отличают их от других. Но вот кто-то не умеет запоминать графический облик слова. Да? Uh -huh, ну uh -huh. что поделать? То есть, на самом деле мы же, когда пишем, uh -huh. э, мы не столько применяем правила, сколько ну, вот обучаем эту нейросветочку в мозгу, которая uh -huh, непонятно, да. что делает на самом деле. Да, Возможно, мы привлекаем знакомые написание из памяти. Да? То есть если мы знаем, что, например, э, глагол «даться» Да, пишется с mm -hmm. мягким знаком, mm -hmm. да, то мы просто помним и извлекли. Mm -hmm. Вряд ли мы думаем каждый раз, что что делать, даться. А — да. Что сделать. <свят> — да. <свят> да. да, что без мягкого знака. Ну вот э, такие вещи не очень понятно, mm -hmm. как устроены. Конечно, э, нельзя утверждать, что есть прямая связь между когнитивными способностями в разных областях. Да? То есть, конечно, человек может быть гением в своей профессии, а... Писать при этом плохо, точно так же он может э, плохо считать или пл плохо играть в шахматы, uh -huh. да, это просто разные э, умения, но все-таки как-то скоррелированы. То есть, если вы посмотрите, то вы обнаружите, что э, известные ученые обычно правильно расставляют запятые. Да. Обычно пишут ся и ся без ошибок. Бывают исключения, это нормально. <laughs> да? Но с другой, стор... а, а с другой стороны, э, там, если человек, я сейчас не хочу никого обидеть, но если человек работает кассиром в магазине, mm -hmm. то он, скорее всего, будет делать э, грамматические пунктуационные орфографические ошибки. Ну, вот что но это, так, это показывает. Как тест на IQ, грубо говоря, да. он тоже показывает корреляцию общую, но не значит, что если там у кого-то меньше IQ, то он все, ай-яй-яй, я дурак, типа, да, ничего не могу. Абсолютно. Вот. Да, вот. И у кого-то высокий IQ, он может ничего и не делать жить себе и жить. Получается, да, довольно такая забавная вещь. Получается... А вот можно ли протестировать, получается, человека не только тестом на IQ, получается, а вот таким э, тестом на русский язык, вот наверное, получается. Это может, это состоять... экзамен по русскому языку? А, да, экзамен по русскому языку. То есть, если он плохо его сдал, значит, все. Но это шутка. Может, Саша сейчас скажет, что ты несешь. Да, что ты несешь. да. Непонятно, зачем это делать. И экзамены по русскому языку в том виде, в каком мы их действительно имеем, это вот ОГЭ в девятом классе, ЕГЭ в одиннадцатом классе, они вырождаются во что-то настолько уродливое, что, к сожалению, здесь есть э, больше вопросов, чем, uh -huh. чем, чем пользы. Ну, потому что люди приучаются вот эти вот 20 заданий, или сколько их там по uh -huh. шаблону сделать, uh -huh. да, и, естественно, вот, и, и, ну, как и с тестами на IQ тоже, я помню, uh -huh. что в детстве э, Моя семья выписывала какой-то такой журнальчик, был «Будь здоровый» или что-то такое. А там, там в конце публиковались тесты нет. на IQ. Да, я их с большим удовольствием решал, да, но понятно, что дальше это тоже становится такой э, натасканностью. Uh -huh. да, естественно, часто, когда критикуют тесты на IQ, тоже говорят, что ну вот э, нельзя сравнивать людей, которые все время в школе или где-то решают эти тесты, с людьми, которые приходят и спонтанно получают этот тест и должны продемонстрировать интеллект. Uh -huh. Также из грамотности с русским языком, то есть я бы повременил вводить э, какие-то экзамены для того, чтобы кого-то по ним но они уже, к сожалению, есть. Да, вот, да, вот, иногда даже в некоторых компаниях предлагают чуть ли не написать сочинение. У меня даже такое было один раз, правда на английском, но неважно, но все равно было такое. Не, ну вообще есть достаточно известная организация тотальный диктант, который по сути для всей страны организовывает и раз что в ты год подобные экзамены. Думаешь, это тоталитарный да. диктант. <laughs> я все хочу так сказать, да. тоталитарный Одна... диктант. Однажды над диктант... нами кто-то Кто так пишет. Да, да, потому, да. Что... Но я про то, что они точно так же устраивают такой экзамен, и большинство людей пишут очень плохо. Да? А, да по-моему, там ну, большая часть оценок всегда двойки. Я да, проходил. Конечно, конечно, я да. проходил. И я честно скажу, я написал его хорошо, у меня было 4 или 5 ошибок, но мне поставили два. Я такой, чё, там запятые 2, там еще что-то было, Тирени там поставил, и пару э, слов там букву пропустил. Но 99%-то я верно написал, а, а вот буквально там 5 ошибок, мне 2 поставили. Вот что, как да, вот ну, оценивают? — Ну, как математическая задача можно сделать 90% правильно, но если сделаешь 2-3 ошибки, то все, ответ уже получается какой-то совершенно другой. — человек-то поймёт же, что я написал. — Ну, имеется, наверное, ты хочешь сказать, что стоит ли из одного процента делать, ошибки да. делать, так скажем, вывод о том, что человек совершенно неграмотный? Конечно, да. Потому есть что есть. двойка означает то, что это балбес. — Ну да, совсем. То есть условно разница между одним процентом и пятью процентами уже или там десятью процентами ошибок Ник никакой не. А тут буквально одна ошибка и два у тебя. Ну не одна, конечно. Но да, я то имею в виду, то что то тройка вот да, на норм, просто... да, а вот два уже все уже. Да, ну нет, на ну, это вопрос вообще. Э — Делает ли м, оценка хорошо как... людям, то есть вообще надо ли оценивать да, какую людей, роль да, какую роль да, играет оценка, да. ну вообще, судя по тому, что э, сотни тысяч людей приходят писать тотальный диктант… И, Нравится это, да, ну да. Есть, видимо, у людей есть некоторая склонность к мазохизму, да, поле как-то недополучили, еще хочется во взрослом возрасте. — Ну, проверить На самом деле «Тотальный диктант» ведь не только про это, не только проверить себя, там еще большая образовательная программа вокруг него. и это, наверное, как раз главная составляющая, да, когда мы поставили людям двойки за то, что они там неправильно написали «тся» и «тся», дальше мы что-то интересненькое про язык рассказываем, это в некотором смысле важнее, да, вот эти вот э, вьетнамские флешбеки, школьные <с диктанты, <с да, люди приходят за диктантами. Ну, я, я много сотрудничаю с тотальным диктантом, но за все эти там, 10 лет 5 или шесть лет, не uh -huh. помню, да? Скорее 5. Я так до сих пор и не понял. Но вот как может человек добровольно прийти писать диктант? Да, в школе да, ты не поставишь. Но, но, но люди <с реально приходят. ты один кто пришел, между прочим. Да, ну, кстати, в школе я хорошо писал диктанты. Вот если учитель русского языка смотрит, он знает, что я прав. Я писал почти всегда на 5, иногда были четверки, но в целом вот. Да, ну... А сейчас написал как-то не очень не такой, ну ладно. Видимо, разучился. с другой стороны, бывает же, что люди там добровольно в свободное время решают, шахматные задачи, почему бы и нет. Это тоже такая же разновидность интеллектуальной деятельности. Вот у меня вопрос, так как я общаюсь э, в основном с учеными из, так скажем, естественно-научных областей, я там с легкостью могу отличить э, от э, антрополога физического, вот, как Елена Сударик, который к нам приходила, да. Да, от социального и куль там, культурного какого-нибудь антрополога. Но я совершенно не могу для э, себя разграничить такие профессии, как лингвисты, филологи, что еще есть на эту же тему? Вот, теме. кстати, да, вопрос да очень есть, интересный. Расскажи, пожалуйста, в чем отличие лингвистов от, фил, от филологов? Ну вот. Вот мы бы говорили а про лингвистику филологии, в чем отличие, а именно чем занимаются современные филологи, я бы так даже сказал. Вот что сейчас филолог делает? Филолог сейчас делает да. примерно то же самое, что все предыдущие половиной тысячи лет существования этой профессии, если отсчитывать ее от Древней Греции. Филолог занимается комментированием и анализом, Текстов, которые в данной культуре считаются значимыми, ну, возможно, вводя в оборот какие-то новые тексты, да, надеюсь, что они тоже приобретут значимость. Ну, там Филология греческая в общем, начиналась uh -huh. с комментирования Гомера, да, то есть люди обсуждали, как должен выглядеть правильный текст гомеровских поэм, что значит то или иное слово в той или иной строке и так далее. Это, в общем, до сих пор и есть основная э, область занятий филологии Другое дело, что филология может соприкасаться с другими дисциплинами, да, там, например, с какими-нибудь социальными, да, то есть э, бывают какие-то выходы в э, социологию, например, да, что, что можно, что, как литература связана с общественным устройством и так далее. Да, но в целом, я бы сказал, что первый такой вот Первая главная задача филологии является подготовка хороших изданий текстов, комментарии к ним, то есть чтобы мы понимали те тексты, которые в нашем обществе считаются авторитетными и качественными. — А лингвистика сейчас в данный момент занимается чем? Я так понимаю, все ушло в компьютерную область, там все сядут с компьютерами, нейросетями и все такое. — Ну, то есть и... ну, лингвисты, они скорее изучают, как, в принципе, формируется язык. — Лингвисты изучают, как, в принципе, формируется язык в разных аспектах. Да? То есть это может быть, с одной стороны, действительно компьютерная лингвистика — это такие уже прикладные приложения, угу. с другой стороны, это может быть нейро- и психолингвистика, потому что интересно, угу. что у нас происходит угу. в голове, когда мы разговариваем. Но и с третьей стороны, есть вообще такая классическая, классическая теоретическая лингвистика которая пытается описать то что мы делаем с языком на понятном человеку uh -huh. языке ну вот в каком то смысле когда мы видим эти, э, школьные э, конструкции подлежащие сказуемые uh -huh. и так далее да это по сути вот такие вот обобщения да, которые мы должны делать если мы хотим как-то описать то что вообще происходит да? то есть мы Понятно, что можно сказать, что у нас там какие-то э, нейрончики что-то там активировались, да, и что-то произошло, потом э, значит, мышцы как-то как что-то сделали, и произошла звуковая волна, да, но это же хотелось бы какого-то большего уровня общения. То есть хочется, э, кажется, например, что э, человеческая речь состоит из... Э, Отдельных звуков. То есть, это вообще довольно уникальное свойство человеческого языка, например, по сравнению с языками животных. на То, что называется, двойное членение. То есть, вот у нас наша речь членится на фрагменты со смыслом, с одной стороны, фрагменты со смыслом. Три слова каждое что-то значит. А дальше эти фрагменты состоят из ничего не значащих кирпичиков. Слово смыслом состоит из звуков см, с. Ко каждый из которых ничего по отдельности не значит, и вот, но вот из них составляются готовые слова. И вот в речи, в коммуникативных системах большинства животных, например, этого нет. Да? То есть нет идеи, что есть какие-то незначимые элементы, из которых можно составить, э, составить, составить сигнал. А у нас это ну, вот такая важная вещь. Важно, что этих элементов ограниченное количество, например. Да? И вот то, как это устроено в разных языках, изучает наука, которая называется фонология. Uh -huh. да? Вот это вот пример того чем занимается теоретическая лингвистика. То есть такие абстракции. Да? Можно конечно, сказать, что вот вам, пожалуйста, звуковая волна смыслом, я сказал, будет какая-то, можно посмотреть, там, uh -huh. осциллограмма. да, Это вот все, но мы ведь понимаем, что любой человек, который говорит по-русски, может ее подчинить на части, на эти uh -huh. вот семь звуков. Почему так? Как это устроено? Что эти звуки нам дают? Вот это, собственно, теоретическая лингвистика есть. Ну, то есть, э, э, вот, если мы берем ту же самую историю формирования слов, э, то, что там просто какое-то слово любое на выбор, э, например, море, вот откуда оно произошло? То, что оно пришло из какого-то другого языка, там виды изменилось, э, там смысл какой-то был, допустим, или либо тот же, либо иной. Ну, то есть э, этот этим тоже занимается лингвистика. Да, это историческая лингвистика, историческое знание, этимология, тоже очень важный конечно, э, очень важная область изучения языка, потому что э, вообще довольно интересно как сформировался тот язык, на котором мы говорим. Это практически совершенно бессмысленно, конечно, да. Но какая разница, что там говорили люди 6 тысяч лет назад или 100 тысяч лет назад. Но очень интересно. Да? Нам э, часто задают вопросы, а откуда произошел русский язык? — Это как? следующий вопрос. — А как вообще человек заговорил? Ответы на эти вопросы действительно широкую публику очень интересуют. Вот по поводу русского языка тогда предваряет вопрос. Я часто встречаю, ну просто я изучаю английский еще и французский немножко изучал и там очень много конструкций, похожих э, с русским языком. То есть, такое ощущение, что э, э, русские сидели-сидели такие, посмотрели, о, английский язык, давайте мы сделаем точно так же. И сделали русский язык. Ну, у меня иногда такие, случается что-то вроде типа флешбеков такой. По-английски звучит эта запись так, и по-русски она звучит точно так же, конструктивно. То есть, различий-то практически нет, даже слова ставят да, в да, же разница. В английском это, языке нельзя кажется... поставить слова в любом удобном порядке. — Я понимаю, порядке. это единственная фича, наверное, русского языка на очередной английским. Но в основном очень похоже конструктивно вот чисто чисто для меня то есть я некоторые, вот некоторые понятия например некоторые предложения конструкции построения они похожи почему Короче, вот так я вот так, я так полагаю твой вопрос в том если общие связь, корни да, о, русского да, английского самого, да. да английского русского допустим еще французского да как и французский я мне кажется очень много слов оттуда пришло и даже конструктивное тоже что-то да конечно русский английский французский языки устроены, похоже, сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что 6-8 тысяч лет назад это был один язык. То есть, вот был народ, который условно называется индоевропейцами, который говорил на некотором языке, который до нас не дошел uh -huh. э, который мы можем только реконструировать. Постепенно этот народ делился, ну, там, Одна часть людей ушла в одну сторону, uh -huh. другая часть ушла в другую uh -huh. сторону, одни стали говорить немножко по-другому, другие стали говорить еще немножко uh -huh. по-другому, и так далее. Так эти различия постепенно накапливаются, и в результате появилось, появилось примерно десяток групп европейской семьи, вот в частности германские языки, куда входят английский, итальянские языки, куда входила латынь, к неё пришли все романские языки, в частности uh -huh. французские, и славянские языки, вот, в том числе русский. То это там лет назад был один язык просто вот э, это был да it was там да например uh, uh, was be да, be be be быть, be be be be да be be be be be be be be be в be be в be be в be be be be be в be be be be be be be be be be, да, да. Да. be это ага. фью, это ровно то же самое, ага. да? но со, в каждом языке со своими изменениями. Там, mm -hmm. Немножко изменилось споряжение, в греческом это б превратилось в п, а потом в mm -hmm. и mm -hmm. так далее. Mm -hmm. И вот все эти мелочи постепенно-постепенно дают разные языки, но что-то всегда может а как вы это узнали? То есть, не было же аудиозаписей, грубо говоря. — Аудиозаписей не было, да? но вот как раз где-то в конце 18, 18, что 18 века да, лингвисты стали задумываться примерно о том, о чем вот мы сейчас говорим, mm -hmm. что Языки которым, языки похожи, которыми в Европе, например, пользуются. И, а еще европейские лингвисты в конце 18 века в связи с колонизацией Индии, познакомились с санскритом. Mm. И внезапно оказалось, что санскрит очень похож на греческий и латын, которые люди хорошо знали. Но и тогда начинаешь задумываться. Так, ну вот по-гречески э, по отец будет патер. Uh -huh. По латыни отец будет «патер», на санскрите отец будет «пита», э, по-английски отец будет «father». — Патер почти так, да. — ну вот да, латинский «патер» да, — да, это да. вот оно и есть. Да. Да, так, интересно, похожие слова. Вообще, как это можно объяснить? Да, можно объяснить, например, кто-то у кого-то заимствовал. Но вот, собственно, основное прозрение лингвистики конца, конца 18-го, начала 19 века состоит в том, что это не заимствование, а общий предок. Ну, вот примерно параллельно на самом деле развивались лингвистика и биология в этом да, отношении. Вот, как Это да, да, настоящее да. э, звено. Да, то есть, что вот что человек похож на обезьяну, да объясняется тем, что были какие-то uh -huh. общие предки. Точно так же с языками, что эти слова похожи, объясняется тем, что был общий предок, и дальше можно задуматься о том, как этот общий предок должен был бы выглядеть. Потому что ну, вот если мы посмотрим, например, на вот эти вот слова для э, отца, uh -huh. да, вот они все uh -huh. начинаются на «п» в большинстве языков, а по-германски, по-английски, на f, father, uh -huh. немецкий uh -huh. father, и uh -huh. так далее. Давайте посмотрим на слово 5, например, uh -huh. да, по-славянски 5 э, по, э, на санскрите панча, uh -huh. э, на э, по-английски по uh -huh. five, uh -huh. так, э, по-гречески -по пенте, uh -huh. да, хорошо, значит, наверное, Заставляет нас предположить, что, видимо, в языке предки в этом месте было «п», uh -huh. которое, наверное, в одной веточке изменилось в F. Да, вот мы видим уже два примера. Uh -huh. да, у нас есть отец, у нас есть пять. Если так набрать много-много uh -huh. слов, то постепенно начинаешь, начинает вырисовываться какая-то такая общая картина. То есть, например, вот мы видим, что значит, э, э, в да, большинстве индоевропейских языков П, а по-германски «ф». Если мы возьмем, например, слово «три», да, по-русски э, «три», по-гречески «трейс», по-латыни «трэс», а по-английски three. там «ф», значит, мы смотрим, а чем отличается «т» от «ф», ровно тем же самым, чем «п» от «ф». Если пробовать это произнести, то мы обнаружим, что «п», так чуть-чуть, если не досвести губы, произнося «п», то получится «ф». Если чуть-чуть не досвести язык и зубы, произнося «т», Получится «с». — Асамар-подкаст уже. — Да. Ну вот, что происходит? Мы только что открыли такую вещь, которая называется «Законом грима». Ровно тот самый грим, который сказочник, вы не ошиблись. Который вообще-то занимался историей германских языков. Вот он обнаружил, что в германских языках по сравнению с индоевропейским звуки ПТК переезжают заменяются на «ф», С, Х, и ага. так далее. еще там много изменений, не буду, уж, конечно, ага. все под подробности вдаваться, но когда так много-много слов набираешь, то постепенно становится понятна эта общая картина, и можно предположить наиболее вероятный сценарий, как языки развелись из одного предка, как должен был выглядеть этот предок. Ага. Можно даже пытаться на этом языке предка какие-то тексты писать. Есть такая знаменитая басня про овцу и коней, который написал в середине 19 века uh -huh. немецкий лингвист август Шлейхер, uh -huh. называется «Авис аквасаска», она uh -huh. называлась в варианте Шлейхера буквально «Овца кони и», uh -huh. это, если дословно переводить, Но вот э, там рассказывается история про, овцу, про стриженную овцу, которая увидела э, трех коней которые выполняют всякие хозяйственные работы, uh -huh. и стал над ними издеваться, они сказали, ты да же сама стрижена, теперь человек стрижет, что ты над нами uh -huh. издеваешься. Ну uh -huh. вот он написал этот текст, на языке которого никто никогда не видел, никто никогда не слышал, но который логически восстановлен таким образом. Uh — Ну -huh. это получается такая лингвистическая археология. — Да, ровно так. Uh -huh. да. Пале палеонтология даже я бы ну, э, скорее. — да. <laughs> Получается, вот в биологии есть Last Common Ancestor, да, Лука, да. или как его там называют, Да, да. А, да. а вот в лингвистике, филологии есть язык, как ну, называется? Значит, есть правнедевропейский язык, который не не lost universal common ancestor. Да. Он а, предок да. э, небольшого количества ныне живущих языков, но mm -hmm. просто mm -hmm. те языки, mm -hmm. которые нам максимально интересны по социальным причинам. Mm -hmm. а Английское, mm -hmm. французское. Mm -hmm. да, английского, французского, русского э, и так далее. Ну, там uh -huh. много других языков э, эндоевропейских, э, хинди, например, uh -huh. бенгальский, ал албанский, греческий и так uh -huh. далее. Да, но вот это одна из языковых семей. Языковая семья — это, собственно, языки, произошедшие от одного предка. Вообще э, всего, по современным данным, в мире насчитывается э, больше ста языковых семей, Да, ну, там, смотря как считать, но, в общем, э, Понятно, что мы просто не про все языки пока что открыли, что их можно возвести к общему предку. Да, дальше возникает интересный вопрос, а можно ли вообще все языки свести к одному предку ровно? Uh -huh, да? uh -huh. есть, ну, вот, например, вот у нас есть индоевропейская семья языков, а есть, например, уральская семья языков, uh -huh. которые ходят в частности финно-угорские языки, финский, венгерский э и так далее. Да, можно ли... Э Считать, что где-то еще глубже, вот, эндоевропейская семья, эндоверпейская, которая там 8 тысяч лет назад, uh -huh. а был ли глубже у них еще какой-то предок? Опять-таки, uh -huh. в середине э, 20 века возникает теория настратического языка язык, который является предком эндоевропейской семьи, э, уральской семьи и нескольких еще других семей, в основном старого света тоже. Да, то есть, это, ну вот, как бы, еще на шаг глубже. Это не вполне подтвержденная гипотеза на самом uh -huh. деле, но движение в эту сторону есть. Хотя а мы до сих пор не знаем, моногенез ли был у языка или uh -huh. полигенез. Произошел uh -huh. ли язык один раз в одном месте, да? То есть вот. или какие-то разные группы нашего вида вдруг догадались, что можно коммуницировать uh -huh. таким образом. И у меня, у меня масса вопросов, на самом деле, по поводу языков вот и по поводу общего предка. Вот взять, например, Библию. Мы знаем, да, что она там написана была ну, на иврите, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в общем. Ну, на, на разные части, разные части, части. Да, на разных Да, на разных языках. И, и вот, допустим, если я хочу прочесть, грубо говоря, оригинальный, оригинальную Библию, мне нужно изучить язык э, тот. Но я его изучаю через призму другого языка, своего, через перевод. Какой смысл мне читать оригинал, когда мне можно прочитать перевод? Я понимаю, что я никогда до конца не пойму тот язык. Я же там не родился, не вырос, не, не культуру не, не воспринял. И изучил язык, допустим, английский. Да, Я никогда, наверное, не буду думать сто процентов так же, как англичанин. То есть, вот, допустим, он говорит «the cup of tea», а имеет немножко в виду другое, нежели я говорю «чашка чая». То есть, хотя вроде то же самое. да? Но... Ну, это просто социокультурные культурные кады какие-то. Да, вот. И получается как это вообще работает, и можно ли сказать, что мы можем процентов перевести с одного языка на другой. И вот без потери смысла? Без да? потери смысла, да. И могу ли я... Считать, что если я выучу, допустим, иврит, я прочитаю Библию и пойму ее так, как она вот написана, или я ее пойму через призму э, изучения языка иврита с помощью mm -hmm. русского языка, потому что я же на русском должен изучать иврит. Что mm делать -hmm. с этим? Как быть? Как жить? Да, ну, конечно, мы не можем понять текст точности так же, как его понимали люди 2500 лет назад, это довольно очевидно. И вот пример с английским раз очень хороший, что «the cup of tea» И чашка чая. Чем они различаются? Тем, что, например, по-английски мы обязаны выражать вот эту вот определенность, uh -huh. мы обязаны употребить It артикль. Это, да? the, это yeah. the Cup of Tea, да? My Cup of Tea, uh -huh. The Cup of Tea, да? вот конкретно вот эта чашка чая, которая сейчас стоит передо мной. Если я попрошу чашку чая просто, Can I have a Cup of Tea, yeah. да, там будет E. Uh -huh. э, да? uh -huh. Я э, попрошу... Э, неопределенную чашку. Да, да. Если мне нужно... То есть английский язык заставляет нас думать вот о таких вещах. Да, о том, э, упоминаю ли, ли это эта знаком... чашка, не ли чашка да, знакома да. ли она мне да, и моему да. собеседнику. Да. Ну, довольно тонкие вещи. То есть это вот в грамматике проявляется как нечто обязательное. Собственно, грамматика любого языка как раз и состоит из э, некоторого набора обязательных значений, которые мы должны передать. Ну вот, например, в английском языке это определенность, которая в русском языке нет. Мы можем выразить то же самое. Это да, чашка чая. Это чашка чая, да. моя чашка чая, да. пожалуйста. Э -э никаких проблем но нет. Так никто не говорит. Так никто, так никто не говорит, и мы не обязаны. Нас не заставляют об этом э задумываться. А, с другой стороны, э скажем, в английском языке почти нет грамматического рода. Ну, то есть он проявляется, mm -hmm. например, при замене существительных на местоимения, но ну, не более того. Да, ну, то есть, например, э по-английски… Можно сказать The singer was found dead uh -huh. да, значит, uh -huh. э, Человек, который поет Был найден мертвым По-русски мы так сделать не можем Uh -huh. Потому что по-русски есть слово певец, есть слово певица, uh -huh. да, мы обязаны в, в этом месте сделать развлечение. Мы обязаны сказать: певец, певец был найден мертвым, или певица была найдена мертвым. То есть для нас это оказывается релевантным параметром. Uh -huh. И в этом смысле то есть каждый язык это такой особый взгляд на мир, каждый язык подчеркивает что-то свое. Или если... Это вот как у некоторых древних ну да. не древних, а, так скажем, нераспространенных вот, языков например, у племен. Вот я слышал что есть там племя, в которой вот отсутствует э, понятие времени. То есть они да. вот, э, не различаются э, там вчера, год, назад, месяц, назад и так далее. Э, или у них там вот. Как вы, из региона, откуда ты Да-да-да И или там 50 оттенков белого Снега, название ну, да, да, снега, да Или название состояние снега да. ну, я, я ну, Это самое распространенное Ну вещь. да, то есть все это вот это. про вот эти именно Особенности, наверное, да. что да. нам, например Здесь, в европейской части России, 50 Наименований для снега да. да. Ну Слава или Богу. там 13, там больше цветов радуги Там некоторые различают много цветов. Но это уже другая немножко тема, но все равно вот Да, но это, конечно, вопрос того, как это связано С окружающей действительностью, то есть — На самом деле, понятно, что некоторые из этих вещей да, просто непосредственно отражают действительность, в которой люди живут. Ну, вот в европейской части России вроде не надо 50 слов для снега, особенно если мы не охотники. Какая мне городскому жителю разница? С другой стороны, я как городской житель хорошо отличаю автобус от трамвая, от троллейбуса. Я еще помню, что в Москве были троллейбусы, я хорошо понимаю насколько это разные вещи, а, а вот для человека, которого этого нету в окружении, ну какая ему разница, ну какие-то такие uh -huh. штуки, эти по рельсам, эти там с какими-то рогами, но эти без, ну в общем, я все вообще равно. расскажу да. лично свою а, историю, вот а, я жил очень маленьком городе, где не было ни лифтов, ни уже говоря, даже телефона у меня не было, а, и я услышал как-то песню «Девочка плачет в автомате», и я очень долго думал, что причем здесь автомат Калашникова и девочка. Потому что я не знал, что существуют телефонные будки автоматы. Что... Я еще я маленький еще был в детстве, потому что я не встречался с ними, ни как-то фильмов не смотрел, видимо, и что-то еще. То есть у меня был такой узкий кругозор, достаточно определенный в моей области. И я не знал, что. Я не понимал, что это вообще такое, как это вообще может быть. То есть, ну, например, это вот э, чисто мое, вот то, что я вспоминаю, конечно, потом я понял, вот, но все равно это было забавно, когда я понял это. Вот, осознал, что. А, вот оно что. То есть. Или нам не, некоторые вещи бывают, что раньше думал иначе об этом, а потом осознаешь, что на самом деле, вот оно что. На самом деле все это под, иначе называется и, и имеет иное предназначение. Вот, наверное, тоже от, оттуда и идет. Получается. да, это просто раз, что называется э, гипотелингвистическая относительность. Угу. Как язык влияет ли язык на мышление? Ну, например, да. с автоматом. Э, в некотором смысле кажется ну, не очень глобальным, да? Да. кажется, что ну, какая это какая-то такая техническая, моя... техническая да, деталь, которую да. можно не знать, деталь устаревшая, да? ну, да. телефон-автоматы, сейчас уже все забыли, да. что это такое. Да. Да, это, в общем, не думаю, что наше мышление сильно влияет. А вот вопрос, mm -hmm. например, если мы, скажем, различаем 13 цветов по умолчанию, или да, 7 да, цветов да, по умолчанию, да, да. или 6 цветов по умолчанию, то влияет ли это на, скажем, нашу способность рисовать? Влияет uh -huh. ли это на наше восприятие окружающей действительности? Ну или, например, э, то, сколько мы слышим обозначение чисел вокруг себя, влияет ли это на нашу способность к математике Ой, или да, нет? Да, да. Потому что, ну вот, скажем, рассказывают про э, южноамериканский народ пираха или пирахан, uh -huh. которых нету числительных вовсе с другой стороны, мы знаем, что есть, например, какие-то системы счета, ну, которые, скажем, в каких каких-то языках, скажем, доходят до 30, например. Да? Ну, как бы, ну а зачем вообще человеку в повседневной жизни числа больше 30? Ну, ну, в общем, совершенно не нужны. У нас тоже есть да. какой-то какой -то предел, да? мы, конечно, абстрактно понимаем, Один что натуральный долго. ряд бесконечен, да? но там, я думаю, что если э, спросить у человека на улице, да вот есть тысячи, вот есть миллионы, вот есть миллиарды, а что дальше? Уже не всякие ответят Слово триллион, а слово квадриллион уже вообще никто не. триллион уже вообще. Кентилеон, даже что-то. Септилион. Ну, это, да, да, это, это нам все, это нам ну, все уже, да. уже в общем, не ага. нужно. То есть в нашей культуре, например, счет в, наш, в нашем языке де-факто доходит uh -huh. ну, до миллиардов. Ну да, то, что мы и деньгами потому, обладаем, мы, мы, да. мы обладаем деньгами, да вот наша культура устроена таким образом, что нам и надо знать да. эти, <laughs> эти, эти, эти числа. И вот, опять же, да, возникает вопрос, как это влияет на наши математические способности? Больше ли у нас возможности стать математиком, чем у человека, в культуре которого надо считать только 30, или нет? Непонятно. Uh — -huh. вот, ну, немного, если вернуться как раз, так скажем, от смыслов к истории, как, ну, то есть, я как себе представляю вот то же самое вот происхождение русского языка, то, что Условно где-то в девятом веке, э, там, в момент или около крещения Руси, э, на, так скажем, древнеславянский, если я правильно его называю язык, э, начал постепенно меняться на э, древнерусский или циркон славянский, если вот тоже тут такой вопрос, что я точно знаю, что это, по-моему, два разных языка, uh -huh. э, ну, то есть. Э, ты сейчас скажешь, правильно ли я вообще говорю или нет, но мне просто интересно, а откуда появился тот же самый древний славянский То есть э, это язык, э, то есть, каким-то образом связанный, с, ну, то есть, понятно, уже связаны с европейскими, но насколько там он был далек могли ли нас понимать другие народы и тому подобное? Ну, вот возвращаемся на 80 лет назад. Значит, вообще, зачем язык? надо было менять? Да. да. да. Менять ни зачем, в принципе, не надо. Но э, люди все все время усваивают язык не по грамматикам и словарям, а по, э, по наитию. Да? Это вообще уникальная человеческая способность, действительно очень интересно. Вот человеческий ребенок, наход, находясь в окружении э, естественного языка, его на слух воспринимает и научается на нем говорить. Да, это способность, которая у нас пропадает где-то лет 12. Э, 14, то что называется критический период. Uh -huh. да, то есть до какого-то времени ребенка можно погрузить в языковую среду, он начнет говорить. А сейчас, вот в нашем преклонном возрасте, нам уже ничего не поможет. Я только успел обрадоваться. То есть я приеду в Америку, там буду жить. Ну, конечно, мы заговорим хорошо, но все равно будет слышно, что это вот не с детства выучено. И вот дети, конечно, усваивают язык не по. — Не по грамматике, это не, вот я уже сегодня говорил про шахматные задачи, это не как шахматом, мы учимся по учебнику, мы знаем, что конь ходит так-то, перс ходит так-то, если мы пойдем неправильно, нас исправят и так далее. В случае с языком это не совсем так. Простой пример, вот, скажем, ребенок слышит слово «брелок», Мама, мама говорит: вот у меня тут э, брелок потерялся, или что-нибудь такое. Что думает этот ребенок? Этот ребенок думает: э, так, слово брелок, запоминаем, откладываем. Так. Э, теперь ему надо сказать: а у меня нет этой штуки. Uh -huh. И он думает: так. А что я вообще слышал? Значит, нет, там, кажется, должна А заканчивать, схема похожие слова были: да? уголок уголка, песок песка. Uh -huh. Рука, я, у меня нет брелка. Uh -huh. да, значит, мама, говорил, мама, мама еще говорила брелок-брелок, для нее это было такое заимствованное слово. Ребенок говорит уже, уже брелок-брелка. Ну, мама не будет его исправлять, ну что там, не наисправляешься все время. Uh -huh. да? И в итоге постепенно получается так, что ребенок выучивает этот язык, только в этом языке уже э, склонение не брелок-брелок, а брелок-брелка. Mm -hmm. да? Ну, понятно, что это я сейчас упрощаю и схематизирую ну, да? Ясно, что это не один ребенок, Ясно, что это надо, чтобы mm -hmm. много людей так сделало такую аналогию Но это ровно то, что произошло с русским языком да? mm -hmm. Сейчас никакой нормальный человек не говорит брелок брелока сейчас Да, брелока, на... кстати, да В словаре написано да, брелока, да, да, да, да, да, но... Я, как раз, и хотел сказать, да. почему именно это слово выбрали. Да, ну вот в итоге язык нельзя усвоить без... Без потерь, без помех, ну, без помех, это не потери, но uh -huh. что-то новое, наоборот, можно э, и приобрести. Да, потом, э, и в итоге оказывается, что дети выучивают язык чуть-чуть отлично от языка родителей. И uh -huh. если, например, какая-то группа говорящих на каком-то языке разделилась на части, особенно это в древние в древней эпохе было актуально, потому что связь терялась. Да? Это сейчас, если человек от нас уехал в Америку, да, то он сидит в Фейсбуке, и мы с ним переписываемся по-русски. А если одна часть древних европейцев пошла на Запад, другая на Восток, дальше они там, не увидят друг друга уже никогда. И, соответственно, у одних язык меняется чуть-чуть одним способом, у других чуть-чуть другим способом. Такие изменения накапливаются, накапливаются, накапливаются, и в итоге появляются вот те самые германские, романские, славянские как языки. Мутации. Мутации, да, да. Которые, ну, там, наверное, тысячи лет назад, я думаю, что они были, 4-5 тысяч лет назад, они были еще более или менее взаимопонятны. Uh -huh. там, наверное, германцы и славяне тысяч лет назад, их предки, да, более или менее друг друга понимали. Да, потом, ну вот когда уже дальше, пошло делиться дальше, дальше, дальше, вот славянские такие делится на северный, э, на, простите, на э, западную, восточную, южную подгруппы, да, то есть э, это у нас получается, ну, как бы еще такое тройное деление. Да. Вообще, языки, видимо, развиваются... Ну, стандартная модель развития языков, модель древесная, да, как делится, делится, uh -huh. делится постепенно. И в этом смысле, э, да, ну вот э, постепенно все поделилось, и к примерно к 2000 году мы приходим в ситуацию, что славянские языки очень, очень близки друг к другу, взаимопонятно, но все-таки явно выделяются западнославянские славянские языки, явно выделяются южнославянские языки, явно выделяются восточнославянские языки. Ну, там какие-то различия. Системные есть, ну, там, например, по э, по будет град, город, по восточно город, по западно-славянски грот. Да? Ну, плюс, вот, ну, это ну, как, плюс, как, минус, это плюс как минус украинский, друг белорусский, русский. Да, типа, да, да вот плюс-минус, вот все друг друга друг. поймут, да. но постепенно этих различий накапливается э, все больше, больше и больше. И, там, типа, например, э, слово «белый» да там в, на юге э, говорят что типа белый белый uh -huh. а в, на севере говорят белый uh -huh. да, ну вроде бы мелочь да, но uh -huh. постепенно оказывается что по болгарски будет например бел uh -huh. а по русски белый uh -huh. да, это, и э, в итоге да значит русский язык uh -huh. а восточнославянский но Дальше начинается интересное, потому что языки все-таки не живут изолированно. Да? мы, конечно, говорим, что языки так прекрасно делятся, да? но делиться-то они могут долго. Но все равно мы знаем какие-то другие языки, они на нас как-то влияют. Ну вот мы сейчас, например, знаем английский язык. Да? вот По-английски есть там прекрасное слово cringe. Очень удобно. Все сразу понимают, о чем речь. возьму-ка я его в русский язык, начну-ка я его употребляю. Причем иногда не можешь подобрать слово. Что же это происходит? А ты говоришь cringe, и все сразу понимают. Кринж сразу И Точно так же было и в истории древнерусского языка. Значит, были разные другие влиятельные э, в культурном отношении языки это был греческий, это э, в, первую, значит, в первую очередь греческий, но и южнославянский язык церковнославянский это стар, ну, э, язык богослужения, он южнославянский, да, это язык, в общем, более менее похожий на старославянский, старославянский, в свою очередь, предаток болгарского языка, по сути, древнеболгарский. То есть, вот оказывается, что образованные люди, говорящие по-русски, должны знать еще один очень похожий язык. Естественно, какие-то элементы этого языка проникают в русский язык тоже. Да? То есть uh -huh. вот если э, у тебя есть город, да, это что-то такое повседневное, а если тебе хочется сказать что-то возвышенное, ты скажи церковнославянским словом, скажи «град», «град Петров». Uh -huh. да, уже уже uh -huh. красиво получается. Там, у тебя вот есть молоко, uh -huh. а есть млеко. Да? Млеко uh — -huh. это что-то uh -huh. такое uh -huh. вот... Млечный путь. Млечный, млечный путь ученое слово, да, да, да. Ну, что-то на небе. Да. Да, и, и вот в итоге появляется ага. ну, такая вот проблема с этой древесной моделью, что не просто все делится. Ну, то есть, просто постепенно, вот так делясь ветвясь вот появился старославянский, который потом. Пришел в церковнославянский, или на нем говорил только узкая прослойка? — Да, ну, то есть стар, стар, старославянский язык, да, то есть он, с одной стороны, в общем, можно сказать, что дал происхождение болгарским и македонским языкам, да, но, с другой стороны, он стал языком богослужения. В православных странах были разные изводы церковнославянского языка, там, в Сербии немножко «свой», на Руси немножко свой, немножко различались под влиянием местных языков. То есть, но вот, да. А большинство вот, на чем говорило? Говорили, говорили в быту людям. по-русски. Ну, то есть то это уже был, язык был роста, уже да. отдельный другой язык. Да. Ну, примерно, как если бы сейчас у нас, например, да, ну, русский аналогия, язык... Потому, что да, просто ну, потому и то, и другое вроде бы не очень сильно отличаются. Они, они не очень сильно отличаются, аналоги. Но вот если бы на русском языке мы говорили в быту, но когда мы пришли записываться, нам надо говорить по-польски, потому что польский язык Престижный, да, предположим, mm -hmm. да, предпо для нас. Ну, это не так, но представьте себе, что было бы странно, чтобы мы сейчас сели в студию и говорили по-русски, да, а надо говорить по-польски, потому что это язык богатой страны из Евросоюза. Это Мы как... — На французском раньше. — Да это даже далеко ходить не надо. Вот Взять, я из Якутии, у нас якутский-русский. То есть есть там официально, что там на якутском говорят, а так говорят на русском. И что-то в этом духе. — Да, конечно, только якутские-русские не так близки. — Вот именно, Аналогия с польским важна именно потому, что высокий язык и бытовой язык, они очень близкородцы, поэтому они очень легко перемешиваются. В этом смысле якутский и, и русский. Э, ну, русский язык не так влияет на якутский. В якутском куча заимствований из русского, да. конечно. да. Э, суббота по-якутски будет суббота. Да, да это, это понятно. Но на грамматику и на всеп, проникающие, конечно, русский язык не влияет. Церковно-славянский uh -huh. очень сильно повлиял на русский, именно потому что очень тяжело держать в голове на разных полочках такие похожие языки. Да? Ну, вот, э, есть такой замечательный пример, что э, есть фраза да здравствует власть советов. Uh -huh. да, в этой фразе нет ни одного русского слова, даже конструкция не русская, потому что здравствует, э, здрав, это южнославянская по-русски, здоров, uh -huh. здоровый, значит, должно быть здоров, здоровствует uh -huh. власть, тоже, опять же, ла такое же, э, не русская, должно быть волость по-русски, советов, uh -huh. должно быть свет, а не совет, и вообще сама конструкция да. X, так мы не говорим. Uh -huh. По-русски мы, сказ мы сказали бы пусть, пусть будет здорово. Uh -huh. на, пусть будет здорово волос светов uh -huh. или что-то такое. Блин, что это было бы здорово? На самом деле, окей, на русский якутский язык не влияет, но на русский очень сильно влияет татарский. Потому что у нас там, если посмотреть, прям огромное количество слов, там, таможни, да. все вот эти языки, точнее, слова, они заимствованы. И, в принципе, русский язык, он как губка, по-моему, абсолютно да. просто работает, впитывая в себя абсолютно Новаяц все. — Наваянство Ну наш. да, то и, и как бы у, меня, у меня просто такой вопрос, что можно ли считать современный русский язык, так скажем, ну, именно каким-то условно-историческим, какой-то такой моно монолитной конструкции, или мы уже скорее говорим на каком-то, ну, относительно, там, 200 лет... Ну, — тоже условно, 200 лет назад это можно было, наверное, назвать условно каким-то русским языком. Ну, я очень утрирую, но плюс-минус. — а, Пушкина. А, — Да, а сейчас, да, условно, язык Пушкина — это русский, а мы сейчас говорим на каком-то, так скажем, следующей эволюционной ступеньке этого русского языка. — Ну, это вообще очень сложный вопрос, что называть одним названием? Да, какие этапы э, того или иного языка? Там, можно ли сказать, что вот э, там, то был э, там, слово на полку Игорева написано по-русски? Да, можно ли сказать, что может вообще давайте проиндевропейский язык называть русским тоже? Да, но, там, другой там, Например, мы привыкли называть древний восточнославянский язык древнерусским, да, м -м, считая, что потом из него выделились украинский и белорусский. А если бы мы говорили аккуратнее, если бы мы говорили древневосточно-славянский uh -huh. и говорили бы, что потом он разделился на русский, украинский и белорусский, у нас была бы в голове другая картинка. То есть вот эта вот идея того, что мы называем одним языком, а что мы называем разными, какие стадии, она, конечно, очень вопрос в общем, политический и культурный. Да? Здесь прямого ответа нет. Но что касается русского языка, то русский язык как раз впитывает довольно легко лексику, слова. Русский язык не очень сильно подвергается влиянию других языков, ну, например, в области грамматики. Вот церковно-славянского mm -hmm. да. да ну, скажем, в, когда мы говорим про английские заимствование, да, то обратите внимание, что это все слова. Mm -hmm. да, вот мы заимствовали слово «кринж», вот mm -hmm. но ну, да, никто не, слово спойлер, не пишет лолки, но мы не заимствовали, да, например, скажем, перфект время. I have seen. Мы не говорим. Хотя могли бы, да, могли бы даже не have заимствовать, как вспомогательный глоб, могли бы говорить, что они, типа «я имел это увиденным», mm -hmm. да, грамматические, грамматические влияния английского языка на русский, они совершенно ничтожны, хотя лингвисты их, их, их от, от, от, от, от, от, от, отмечают, но, например, скажем… Вот есть такое, такая конструкция на... — Почему? <свят> есть же, меня это делает что-то там. Это... В интернете да, часто мне бы массу там постят. — Да, бывает, конечно. <свят> или, или вот скажем, э, можешь мне передать чашку чая, пожалуйста? Ага. Можешь мне, пожалуйста, передать чай? Да? Да. Вот можешь, можешь мне, пожалуйста, передать... — May you have. — Да, <свят> так по-русски... Раньше никогда не говорили слово, да. пожалуйста, никогда не сочеталось с неповелительным наклонением. Ага. Есть, пожалуйста, передай, да, да. А, можешь, пожалуйста, можешь, пожалуйста, так ага. вот э, так не работал. Сейчас мы так говорим, да, но это все, в общем, общем мелочи, ага. да, а слова из иностранных языков русский язык очень легко в себя э, инкорпорирует, в том смысле, что русский язык справляется с ними, как с русскими словами. Вот появилось слово кринж. Да, мы от него немедленно образу, об, образовали глаголы, прилагатель. <ринжевать> <да>, Кринжовый, кринжевать. <ринжевый> <кринжевый, ринжевый> да, <ринжевый> даже шагов, ты знаешь. Э, <ринжевый> там, Все сразу знают, как там, образовать у глагол. У нас да. можно, можно слово «кринж» просклонять. Как, кстати, будет? Кем-чем? Кринжем. Кринжем или кринжом. Не важно, по-разному. По-разному говорят, но важно то, что там ну, с ударением можем спорить, да. А, -а, -а. а но с тем, что там творительная поддержка будет на М, мы все а -а -а. согласны. Да? Так что русский язык в этом смысле, конечно, очень легко убирает себя заимствования. И поэтому сл следующий такой так сказать, вопрос, который получается, нужно ли вообще переживать о том, что язык меняется? Ну, переживать о том, что язык меняется, вообще не нужно. Это совершенно нормальная история. А феминитивы как с этим поговорить? Это другая. Да. Как, не а, а, а, да. В ну, ну, <laughs> да. да. феминитивов тоже. Язык меняется. Сейчас я скажу, о чем надо переживать. <laughs> переживать надо, если язык выходит из каких-то сфер употребления, если в каких-то ага. ситуациях мы не можем поговорить на своем родном языке. Вот это повод а -а. бить тревогу. Это проблема. Да? Есть, ну вот э, Мы сейчас сидим э, в студии, записываем э, подкаст, мы говорим по-русски. Нам кажется, это абсолютно нормальным, да, нам кажется абсолютно естественным, что вот мы тут поговорим по-русски, потом пойдем в магазин тоже поговорим по-русски, да? а потом мы придем, я не знаю в какое учреждение, там тоже у нас по-русски э, все. А, а придем а, к программистов гостя, а там уже русские. А дальше, ну, вот, если мы, но в какой-то каких-то сферах, ну например, скажем в науке, да. Да? Ну, вот, э, я все время читаю какие-то статьи по-английски, все время делаю какие-то доклады по-английски, и дальше в какой-то момент э, возникает вопрос: а надо ли мне вообще говорить о моей науке на русском языке? Ну, вот, скажем, вот я занимаюсь. Э, Наукой фонологии, да, там, про которую там я там, говорил, вот uh -huh. слова наславатели на звуки, uh -huh. всякие uh -huh. такие вещи, да, там, много разных проблем, но не, не вдаюсь в них сейчас. Да, но вот зачем мне говорить о ней по-русски, если э, 90% того, что они пишут, они пишут по-английски, я сам делал об этом доклады по-английски. А вот сейчас у меня будет там курс со студентами, там, мы будем читать все статьи по-английски, так может, мы и говорить будем о фонологии по-английски. Да? ну это ровно то, что реально происходит. Я в какой-то момент преподавал э, в магистратуре, это, значит, у нас там курс по был курс вышки в магистратуре для лингвистов. Там люди из разных стран, поэтому, конечно, uh -huh. по-английски. А потом в какой-то момент мы остались с тремя или четырьмя студентами что-то еще дообсуждать, да, и минут через 20 мы вдруг поняли, что мы все русские люди, у нас родной русский язык у всех, но мы продолжаем по инерции говорить по-английски про вот эти вот лингвистические темы, uh -huh. да, потому что мы только что обсуждали по-английски, и мы не переключились. Ну, как бы, uh -huh. ну, заметили, потом посмеялись, да, но ну, вообще так-так постепенно, постепенно происходит, что русский язык может с их сферой тесняться. У меня потом, такое даваться. интервью, когда проходишь с западными компаниями, там тебя интервьюируют, интервьюируют, ты говоришь по-английски, общаешься, а потом такой то мы можем так-то и по-русски говорить, типа, а, и, оказывается, тот человек вообще русский. Uh -huh. <laughs> то есть, да. ранее, мы начинаем говорить по-русски, то есть, через какой-то минут через полчаса, вот примерно так же. Да, — Да, вот это вот может быть проблема, что мы там заимствовали слово «спойлер» или слово «кринж», <laughs> или, или слово «деньги» из тюркских языков, заимствовали-заимствовали. Да? Ну, — заимствовали, Или богу. используя феминитивы, да, вот как, то есть, это не страшно. — То есть, или. если вы везде добавлять «к», то да. это, это не, не, страшно, не будет нарушением правил русского языка. — Нет, ну, с феминитивами немножко больше разных проблем, потому что здесь еще, ну, как и в случае с Ломается, заимствованиями, да. на, на, на, заимствованиями, дело в том, что это э, не то, не вполне то же самое, потому что это вопрос осознанной правки языка. Да? Заимствование uh -huh. как раз чаще всего происходит неосознанно. Да? То есть люди с этим... Э, люди начинают... Э, Лучше или хуже владеть несколькими языками, будь то русским и татарским, или русским и английским uh -huh. и так далее. И дальше перед, случайно перетаскивать слова из одного языка в другой, потому что там нет слова, чтобы выразить уже идею и так далее. А в случае с феминитивами мы имеем дело с некоторым осознанным стремлением изменить язык, которому Под можно учиться по-разному, да, да потому что при этом нас... нет правил даже. Можно да. там про женщину-пилота сказать одним способом, а можно сказать, пилотес. То есть, и даже, по-моему, среди них нет согласия, условно, где какие окончания добавлять. — Но, конечно, русский язык в этом смысле устроен. Не оптимально да, Потому что язык вообще очень сложная система Всегда там за одну ниточку дернешь uh -huh. И что-нибудь в другом месте сломается так, ну как, как собственно был устроен русский язык На протяжении всей своей истории да? Русский язык обслуживал общество В котором профессии были закреплены За э, тем или иным гендером да? uh -huh. Кто-то занимался там, э, э, Гончар Это был обычный мужчина да, uh -huh. а, там, например, э, пряха это обычно была женщина. Uh -huh. И все uh -huh. было хорошо. Да, грамматический род есть. Вот, пожалуйста, мужчин: вот есть слово для мужчины, который готовит горшки. Вот есть слово для женщины, которая что-то там придет. Да, это там какие-то горшки делает, uh -huh. и, и, все, и все. И все спокойны. Бывали ситуации, когда изредка. Оказывалось, что ну, женщина занимается мужским делом, или мужчина занимается женским делом, тогда тут же появлялся, ну, тут же появляется соответствующее обозначение. Там, например, княгиня Ольга, uh -huh. да, когда она… Никто не пытается говорить «князь Ольга». Да, хотя э, сейчас, если бы э, женщину, например, избрали президентом России… Да, мы бы с большой вероятностью говорили президент про нее. Ну да. Да, но а что происходит дальше? Да, дальше происходит следующая вещь. Дальше все эти границы, все эти закреп... закрепленность начинает стремительно стираться. Да, и тут-то русскому языку надо что-то выбирать, потому что надо, с одной стороны, нужно иметь нейтральное обозначение для э, представителя той или иной профессии. Да, хорошо бы иметь возможность сказать архитектор — не указывая пол этого uh -huh. человека. Это может быть архитектор мужчина или архитектор женщины, ну, или юрист, с одной стороны. С другой стороны, мы ведь понимаем, что слова архитектор и юрист мужского рода. Да, э, то есть это тот род, к которому относится обычное название мужчин. Значит, тут же возникает вопрос. Да, то есть у нас получается, что краткость соблюдается, да, когда мы говорим, что uh -huh. э, э, архитектор э, предложил замечательное решение. А Истинность, может быть, и нарушается. И тогда да, вполне, естественно, возникает, возникает сомнение, хорошо ли это. Но если действительно попытаться вести феминитивы для всех слов всегда и обязательно, то тут же возникнут какие-то другие проблемы. Да, потому что, например, если мы э, говорим, что надо различать слова архитектор и архитекторка, да, то мы неожиданным образом убили нейтральное слово. Да, это, uh -huh. это совершенно незаметно. Но в итоге мы не можем сказать не можем произвести фразу «архитектор предложил замечательное решение». Коротко, да, надо сказать «архитектор предложил» или «архитекторка предложила замечательное решение». Очень сложно. А, — ну, Есть, например, вот профессии, которые тоже вот, изначально да, по большей части были женскими. Например, там, стюардесс, и потом появился стюарт. стюарт да, да. И все таки ну стюарт, стюарт, ну, как бы и норм. А, — У меня есть решение проблемы да. uh, ну, просто я откидываешь я боюсь, окончание и все а вместо архитектора говорит, архитект и, и не, никто не знает кто это мужчина или женщина и, так уже есть так и, архитектор и, да ну например уже вот, на согласны скорее всего мы начнем к нему присоединять прилагательные на и ого там хороший архитектор, хорошего архитектора. — Хороший архитект, типа, да, будет. — хороший архитект, да, если еще прилагать. — Получается, мы из русского сделаем английский язык, в котором этой проблемы, ну, в большей степени нет. Там, конечно, есть проблемы, но такой прямо явной проблемы. в английском языке просто принципиально другие проблемы, потому что там именно что английский язык сейчас стремится к гендерной нейтральности, да, то есть не говорить про неизвестного человека, говорить, да. говорит «they», Day, да. Да, э, род, к, к счастью, для английского языка не выражается. Вот. Там, э, ну, слово «singer» я упоминал да. уже раньше, да, пожалуйста, uh -huh. либо певец, либо певица. да, Тут нет никакой проблемы. А языки, в которых есть грамматический род, в них э, вот сейчас сильно стремление выражать гендер э, каждый раз, наоборот. — И у меня вот такой тогда получается не то чтобы вопрос, а вот э, язык, получается, влияет, э, ну, понятное дело, это культура, язык, все смешано, и, но и на прогресс получается, оказывается, я не они что Если у нас есть язык, которому мы можем быстро передать э, контекст, быстро понять другого человека без проблем, э, без войн, грубо да. говоря, по, пообщаться с другими людьми. Э, и э, вот все помнят, наверное, да, мы раньше писали на транслите смс да, это экономило uh -huh. деньги, многие, потому что смс были дорогие, а на транслите можно больше написать. Символов, да, да, все да. Проблемы. А вот на русском нельзя, потому что русский кодируется двумя-тремя английскими. И получается, английский в этом плане Выиграл, да, потому что все на компьютере э, пишут программы на английском языке Никто не додумается писать на русском языке код Ну, кроме 1С, простите меня, 11 программисты <сёк> Но все же, вот Ну, в общем, вот такая вот тема и Влияет ли это на прогресс? Как-то оценивается это? Есть ли языки, которые э, затормаживают прогресс И люди переходят на другие формы, например, вот, на латинизацию? Да. Что с этим делать? Надо ли? Не надо ли сопротивляться этому, грубо говоря? Ну, — Я думаю, что Русский перейдет на все языки более или менее одинаково эффективно могут выражать человеческие мысли. Другое дело, что носители каких-то языков достигли больших экономических э э и социальных успехов, Да, и поэтому... Довольно естественно, что мы компьютерные программы пишем на языках программирования, которые восходят к английскому языку, а не к языку суахили, например. Да, ну, как бы приходится признать. Ну, были же какие-то русскоязычные языки программирования, был какой-то язык кумир или что-то. Был такой кумир, да, я даже. В школе что-то Да, да, да, да, Чтобы, наверное, Ну, да. Ну по сути все то же самое. какая разница писать if или писать если. — Ну, в общем, одно это... да. да. — да. Я, я, yeah, я, я, я уже ничего не помню, из-за to... какой мир, но неважно. Да, — Да-да-да. — да. А э, в принципе, да, мог, uh -huh. могли бы быть люб... выражения любого языка. Английский язык удобен тем, что это, на самом деле, просто язык э, экономической доминирующей страны, и поэтому, действительно, если ты хочешь э, развиваться в э, международном пространстве, тебе приходится учить его. Да, Это uh -huh. ровно, так, ровно так работает. Другое дело, что... Э, там, есть ли у этого языка какие-то преимущества, например, легкость в освоении? Да, ну, наверное, есть. Потому что вот если сравнивать разные системы письма, да, значит, письма буквенные, там, когда один знак обозначает более или менее один звук, uh -huh. да, для английского какая не вполне верно, строго говоря, uh -huh. как слово типа daughter, если вспомнить. Там, конечно, не один знак обозначает один звук, да, но. В этом смысле я думаю, что например, китайский uh -huh, язык чуть-чуть uh -huh. э, не, не добирает популярности именно из-за системы письма, потому что uh -huh. вот она в этом смысле сложная, хотя в остальном китайский язык довольно простой. Там еще есть тонны, движение голоса uh -huh, вверх-вниз, uh -huh. а в остальном китайский язык э, там, слова не, не склоняются, не сперегаются, очень удобно. В принципе, мог бы он быть тоже да, очень популярным, да? но ну, в случае, очень популярным, но, но в результате конечно, китайский язык не является языком международного общения, а таким языком является английский. Ну, с одной стороны, по историческим причинам, да, с другой стороны, ну, вот какие-то факторы и внешние отношения к типа системы письма, я думаю, что в этом в принципе, работает. Но русскому языку латиница мне кажется, сейчас не, не светит. Да? Казалось, в 90-е годы, что вот сейчас мы все перейдем на латиницу, потому что uh -huh. на компьютере невозможно писать ничем, кроме <с латиницы. Вдруг оказалось, что эта проблема была решена буквально за считанные годы. Приходит там Unicode и всякие кодировки на его основе, и все. Проблема рукой сняло. Сейчас уже никто даже не помнит. Вот Опять же, в детстве были вот эти крикозябры, все время. Надо помнить, кое-8, такая да. Это, это так, вот тут вот, вот, тут, вот вдруг У... появляются какие-то латинские символы с строчным знаком, потому что перепуталась скодировка. Да. Современный ребенок ничего это вообще не знает, вообще не понимает, что, что вообще происходит. Так он даже вообще может читать текст и не знать, что это вообще на английском. Ну, Яндекс-переводчик, вот если Яндекс-браузер открыть, он по-русски отображает любую английскую страницу. Человек даже вообще может не знать, что там на английском написано. Да, да, это, ну вот это да. некоторое достижение компьютерной лингвистики, которая 70 лет э, к этому шла. И, ну, и кажется, сохранить. Что в целом пришло? Да. Но оно позволило сохранить наш язык, грубо говоря, не потерять вот это вот. Нашей алфавит. Думаю, ты переоцениваешь сейчас Они Не то, что переоцениваю, но все равно многие же учат английский, типа потому что, чтобы уметь читать тексты и свои фильмы, это примерно точно так же, как сейчас. не знаю, там медики или биологи должны более знать латву. Ну, то есть, это не значит, что латынь не Наверное, Перегнул, но в плане все равно компьютер помогает сохранить все это. Я понимаю, что ты фанат программирования. Это такая надежда действительно. Компьютер лингвистики есть, да, она именно что перегнул, да, это да. Но в принципе, компьютер позволяет сохранить, но тут есть много вопросов. Например, компьютер помогает сохранить, ну, скажем, там сотню языков, да, s тысяч в мире, да. 6900 Если мы Translate открыть, там будет чуть больше ста языков. А где еще 6900? А для них нету текстов, на основе которых он мог бы обучиться, чтобы на, чтобы на них переводить. Да, там, например, в Яндекс переводчики там есть какое-то количество языков народов в России, сейчас на память не вспомню, uh -huh. чувашский, э башкирский, Икутский э есть, да. Да, э но тоже не очень много. Да, в uh -huh. России 150 языков, из них там есть ну, меньше 10, по-моему. Uh -huh. да, например, скажем, адыгейского нету, uh -huh. да, там, ни одного из двух юкагирских языков нету. И в принципе возникает вопрос да не не способствует ли это вот развитие компьютерной техники наоборот более быстрый более быстрому вымиранию языков да, потому что uh -huh. вот эти 100 языков мы поддержим uh -huh. а 6900 до свидания uh -huh. А это... надо ли переживать по этому поводу что языки некоторые языки вымирают? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, то есть, ну, то есть как? Это как... Потому что я... иногда в новостях там появляется, то, что умер последний носитель языка такого. -то. Да, да, нет. Это, то есть, э, это все очень драматично звучит. Ну, вообще, лингвисты обычно э, любят на эту тему жаловаться. Да, я в этом смысле не очень типичный лингвист. Я сейчас не буду, не буду говорить, что как это ужасно, что языки вымирают. Да, скорее скажу, что... Э, ну, обычно, когда язык вымирает, то ничего ну, такого вот ничего особенно страшного физически не происходит. То есть у нас это слово «умер», «вымер», оно, конечно, производит тяжелые впечатления. Да? Кажется, что там лежат какие-то трупы, кровища и так далее. Да? Никакой кровищи нет. Да? Uh -huh. Мирно скончалась в своей постели бабушка, которая уже знает, кроме, которая еще знала, кроме этого языка, там еще два еще uh -huh. или три, которая со своими внуками говорила на каком-то языке, о котором она там тоже уже свободно владеет. Она владела ан английским или русским, скорее всего. Ну, в зависимости, да, и ну вот ушло, вот это вот, как бы уш, ушел вот этот вот инструмент общения, да, ну хорошо ли это, что он уходит, я не знаю, но вот, скажем, если привести такую аналогию, да, вот есть э -э разные типы разъемов, чтобы заряжать телефоны. Да? Там был микро-USB, был мини-USB, -USB, есть USB-C, еще что-нибудь бывает. Да. Будет ли это будет ли хорошо, если какие-нибудь из них наконец помрут, да, и останется один кабель? Но это... Э он не это будет развиваться, говоря, это, не будет развиваться с одной веорк. стороны. Да. Да, с другой, с другой стороны, да, да. можно <с сказать, что эти стандарты USB-разъемов ⁇ это достижение инженерной мысли. Как же так? Мы прощаемся с мини-USB, люди же его придумали. Это же было хорошо и нужно. С языками, на самом деле, примерно так же. Язык ⁇ это инструмент для общения. Должен ли мини-USB тоже сохраняться? Я не знаю. В музее. Или в музее. Или должен быть. Да, про это тоже можно задуматься. Языки ведь можно музеефицировать. Можно какой-нибудь язык. Аудиозапись сохранить, тексты сохранить, а дальше не очень беспокоиться на тему того, что носители этого языка перейдут на другой язык. И получается, одни языки умирают у нас, а другие языки зачем-то придумывают вот эти вот лингонские. Это тракийский, как вот вот ваши книги, а, других много языков. Эсперанто взять тот же. Почему эсперанто не прижился? Хотели же сделать универсальный язык, и было бы, наверное, с одной стороны, как вот с разъемом, да, Type C, да, это грубо говоря позволило бы всем общаться на одном языке и быстро-быстро развиться. Ну общество, хоп, и развилось. Не надо было переводчиков, э, простите меня, переводчики нанимать. Вообще они не нужны были бы. Вот. Это было бы хорошо или? У меня, наверное, я, наверное да, дополнит да, вопрос да. Тем, что, ага. в принципе Насколько мы понимаем Язык, несмотря на Всю свою, так скажем особенность, он достаточно близок по структуре к каким-то математическим правилам, uh -huh. по своему построению и так далее, благодаря которым как раз можно придумать что-то новое, там, никогда не существовавшее. И то есть, да, зачем вообще придумывать, и почему они не, при, не, не приживаются? Да. Uh -huh. ну, зачем придумывать? С разными целями. Во-первых, можно придумывать, потому что мы считаем, что человеческий язык в имеющемся виде несовершенен. Да? Ну, скажем, там есть неприятная штука, как манимия. Одно и то же слово да. обозначает разные вещи. Да, вот слово автомат. Да, да, да, вот да, вот да. слово автомат, ну, как вот. можно использовать язык, в котором телефон и орудие для убийства да и, и, просто автомат, и то есть его наливают газированную воду, называется одним и тем же да. словом. Да, давайте придумаем язык, В котором все это будет называться разными словами, да, желательно возможности систематично, да, то есть, э, а одно будет называться сейчас, ну, сред, ну, прибор, при, там, прибор там, для да. дальней связи, но Да, там, не знаю, придосвя, да. да там, э, Второе будет называться орудие а -а а -а а -а а -а для быстрого убийства, арубы -уб, я не знаю, ну, в общем, ну, что-нибудь такое. язык будет гораздо лучше в этом смысле. Это часто вот как раз беспокоит, беспокоит изобретателей искусственных языков, что естественный язык неудобен. Вот я, если я говорю пошел вон», да, а -а -а. что это значит? Почему я употребляю на прошедшее время? Да. это не прошедшее время, это же побуждение, будущее, призыв к действию. Надо говорить иди вон, и только так, да, нельзя так говорить. Ну, или там какие-нибудь конструкции, типа в мире много языков. Я говорю, еще как. Что это значит? Да нет, наверное. Еще как, да. Ну, в общем, ничего хорошего нет в этих естественных языках, считают люди, которые изобретают логические языки. Правильные. Правильные, логически правильные. Это одна возможность. Другая возможность состоит в том, чтобы изобрести язык, который легко учить. Который легко учить разным людям. Чтобы он был по возможности нейтральный, с одной стороны, с другой стороны, удобный ну для... Там, некоторые целевой аудитории. Целевая аудитория языка аспиранта это, так сказать, образованные европейцы. Да? То есть люди, которые чего-то э, ну, которые, которые говорят на романском, на германском или на славянском языке, как на родном и чего-то слышали про другие языки этих групп. Ну там вот мы, мы, мы uh -huh. говорим по-русски, да, но там понятно, что мы что-то знаем про немецкий язык, да, даже, даже если мы не говорим по-немецки, uh -huh. мы знаем, что по-немецки добрый день будет guten uh -huh. да, там, Мы итальянскую язык, может, не знаем, но что молоко по итальянски — это прекрасно uh -huh. известно. Да, и в принципе, если сочинить такой язык, который вберет в себя компоненты того, того, того, того из вот этого вот нашего общего бульончика знаний. То получится язык, который будет удобно учить всем, на который можно будет перевести и человечество. Как я был в Греции, зашел в магазин, мне нужно было молоко. Я смотрю, там стоит вот так вот, все в ряд что-то стоит, смотрю. Гала. Ага, галактика. Ага, галактика, да. Все, и взял. Я, э, там, я даже не понимал, что это молоко, потому что там пачка была не молочного вида, черная какая-то. Вот. И я подумал, блин, ну точно должно быть молоко. Да. Гала-галактика же. Да. Вот. да и, и все и удачно, я не знаю да. греческого, но знаю галактику и все. Мечный mm -hmm. путь и понял, ну. Сложил. Вот, да. и все, взял моком. Молоко. молоко было черным, она была белым. А почему не приживаются Ну, потому что сложно убедить людей в том, что им это надо, потому что должна накопиться критическая масса. Почему нам нужен английский язык? Потому что на нем говорит. Куча людей на нем производится куча сериалов, которые нам хотелось бы посмотреть, например, а, да, да. да, там на нем можно не устроиться а, на, то есть, на работу. культурное доминирование есть. есть. Вот прийти, если я сейчас перейду и скажу: давайте будем учить язык, который в сто раз лучше, да, то вы же мне и скажете, но Че вообще, зачем буду учить твой язык? Mm -hmm. Куда я с ним пойду? Где я сериал на твоем языке посмотрел? Язык посмотрю? программирования, грубо говоря, раньше были там, не знаю, грубо говоря, какой-нибудь кабол, там, не знаю, что еще страшное, старое, а сейчас он питон, там, хоп, ява и все все знают, что это такое, и все их учат. Вот, в общем-то, так. Но... Да, и очень сложно предложить да. новый язык программирования, но да. должен, должен ради, быть ну, как-то да. радикально прекраснее, да, чем есть... существующие, чтобы люди на него перешли. Также с естественным языком. То аспиранта, ну, вот как международный язык скорее не состоялся, uh -huh. но как такой интересный проект языкового конструирования, в общем, работает, потому что есть несколько сотен тысяч людей в современном мире, которые его знают и так или иначе о нем говорят. Uh -huh. да, ну, вообще, ну, такой очень успешный результат. Никакой другой искусственный язык. До такого не добрался. Uh -huh. там, на Клингонском, на Клингонском не говорят сотни там тысяч сотни людей. Просто, там просто, да. говорят десятки, Даже скорее. десятки, да. да uh -huh. Ну, ну то есть, пара сотен людей, может быть, что-то знают, там, чуть больше, uh -huh. чем отдельные слова, да, но прям поговорить может ну, вот, несколько десятков человек. Ну, вот, получается, тот же, если Клингонский взять, то впервые я о нем так хорошо услышал, ну, кроме Стартрека, я до Стартрек не смотрел, как бы, до ну, такого возраста, можно сказать, до своего возраста сейчас. Вот, я сейчас начал смотреть «Старт-трек». Вот, а смотрел «Теорию большого взрыва», и там вот был момент, когда там Шелдон говорил на Клингонском, а это популяризация той самой вот лингвистики, тем, что вы занимаетесь, получается. Uh -huh. И а, потом был фильм «Прибытие». Uh -huh. Как вы к нему относитесь? Ну, грубо говоря, есть ли такие же фильмы про вот, э, вашу область науки, которые стоит посмотреть, чтобы понять, чем вы занимаетесь? — или прибытие достаточно хорош в этом плане прибытие хороший фильм да, но это все-таки очень на самом деле очень очень маргинальная область лингвистики, которая там представлена а -а -а. это вот то о чем мы говорим что И, это... главное без спойлеров то что я не смотрел да хорошо ты вообще не рассказывал ну ты понимаешь прилетают пришельцы это не спойлер хорошо Прилетают пришельцы надо с ними как-то поговорить дальше выясняется что они думают по-другому потому что у них другой язык да, потому что в их языке нету времени, вот как в индейце в Хопе, mm -hmm. которые э, уже сегодня упоминались, да, что там, что ну, там из этого следуют какие-то особенности их научной понимание. картины мира, их, и, их понимание окружающей действительности, да? То есть это вот э, здесь, в этом фильме, проводится идея, что если ты Говоришь на каком-то языке, то язык влияет на твое мышление, и ты думаешь по-другому. Самая лингвистической относительности, вот, про которую ну, про говорю, мы говорили. говорили да. да есть, раньше. Ну, есть вопросы, да, а есть вопрос в том, насколько это, сколько это верно в глобальном смысле. Да? То есть, ну, вот насколько русский язык влияет на то, как я думаю, да. Ну действительно. Да. Это, русская душа, русская, да, русская душа, <смех> достойная Русская да, вот как вот, ну, не очень хочется, да, вот это все впадать. <смех> да. ну, можно ставить какие-то эксперименты, да, что вот у меня в моем родном русском языке есть слова голубой и <смех> синий, да, а в английском по умолчанию это называется blue. Ну и там, и там можно различать десятки оттенков, это понятно да. по-английски. Тоже при желании можно сказать light blue, dark blue, еще да, что-нибудь. Да, да. Да, куча разных слов есть. Да, ну По-русски можно еще сказать не знаю, берлинская лазурь. Но мы так не говорим. Мы по-умолчанию там предметы из этой части спектра, называемых синими и голубыми, а носители английского, как они делят. Ну и дальше, если там мне надо какие-то цвета опознавать, да, там, например, находить различия между там, чуть более светлым оттенком и чуть более темным оттенком, да, то эксперименты показывают, что человек с родным русским языком там, это делает на какие-то доли секунды быстрее, чем человек с английским родным языком, да, там, где эти различия небольшие, ну, вот потому что я на это натренирован, да, мне а -а -а. все время надо различать синий и голубой. А поэтому, там, если ну, есть такая задача, то я ее решаю чуть быстрее. Но говорить ли это, что-глобальное то глобальное обо мне, ну, uh -huh. как бы непонятно. Да? То есть в этом смысле ну, вот то, насколько, насколько существенными могут быть различия, вызываемые языком, в этом смысле есть вопросы. И поэтому, конечно, ну, вот фильм Прибытия, который э, я все еще не делаю спойлеров, э, да, там героиня его фильма э, выучат язык пришельцев и начнет думать по-другому. Довольно радикальном ключе по сравнению с тем, как мы привыкли, что думают люди. Да, но вот возможно ли это, совершенно непонятно. Да? Есть, на на 50 миллисекунд быстрее реагировать на цвета, это, пожалуйста, вот глобально, не знаю. — Ну, если мы встретимся с какими-нибудь племенами, которые никогда с нами не контактировали, а ну, что, что язык... такие вообще существуют? — но есть же, по-моему, совсем бесконтактные племена, там буквально совсем, которые, Они, может, один раз-то контакты были. Ну, пару — Ну, такого в современном мире не бывает. — ну, или... Есть действительно очень закрытые, там И, я буквально Амазон, или год на... или два года назад слышал про историю, что... — На Гавайях. — Я не помню, где, то, что чувак какой-то... Когда просто к ним на вертолете подлетают к острову, чтобы сбросить какие-то там гуманитарные предметы, я не знаю, потому что там голодают они из каких-то причин глобальных. Они вместо этого начинают стрелять из луков вертолеты и сжигают все, что им привозят. Довольно понятное поведение, в общем. Да, мало ли что. да. Ну, и вот, получается, можно у них чему-то научиться, или бесполезно, или пробовали. Получилось. Ну, как бы так. ничего непонятно, вот можно чему можно научиться в этом смысле? Да, ну, есть, стоит ли учить русский язык, чтобы <смех> развить вот эту вот сверхспособность чуть-чуть быстрее различать оттенки синего цвета? Да ну, сто, сто, стоит ли учить Якуски, чтобы знать 50 оттенков? У нас да. там нет его, ну ладно. Вот. А на самом деле с инопланетянами такая тема, вот по прибытии это понятно, они сами прилетели, а есть же сейчас целые как бы сети программы, сети. Вот, поиск внеземного разума и отправка сигналов, МЭТИ, так называемый, uh -huh. message to экстратеристов intelligence, вот там они тоже придумывают некий такой математический код, логику какую-то типа языка отправляют вот но ну сначала пластинки отправляли пластинки да, пионерством да, да на самом деле я не знаю если дать любому человеку в мире эту пластинку не думаю кроме авторов никто не поймет что там вообще такое но, я не знаю ну может кто-то поймет конечно вот или если долго будет сидеть вот а и отправляют туда вот такие послания типа простые там вычисления какие-то, еще какой-то математический язык, грубо говоря. А вот в прибытии совершенно а, другая история была, получается. Они сами прилетели, у них совершенно какой-то другой язык. Вот, то есть нам с, с ними пришлось коммуницировать, и, как? и там вроде математики, я не, я не помню, я давно смотрел, но с математикой там вроде ничего такого ну, связанного не было. Идея, идея фильма состоит в том, что математики, физики как раз провалились, а? пришел, вот, да, пришел, да, пришел, да, пришел да. полевой лингвист, и все разрулило. Звучит уже забавно. Да, уже забавно, и можно рекомендовать просмотру. Можно получаться? Да, а да, вот, ну, твой вопрос был: какие фильмы, кроме этого, да. можно рекомендовать ну, вот, ну, парочку про есть лингвистов? Есть. Чтобы просто понимать, как. Что зацепило, грубо говоря. Да, но фильм, фильмов, про, фильмов про лингвистов вообще не очень много. Вот поэтому, да, да. Есть, ну, потому что это. Самое в мире профессии не очень очень зрелищная профессия, да? Обычно Код Да может быть. Я буквально на днях посмотрел фильм Игры разумов про то, как про то, как составляли английский оксфордский словарь. И это, конечно, очень интересно. Там показывали, как на протяжении, по-моему, чуть ли не 40 лет составляли да, английский слова. вот, словарь. Ага. Есть ли такого же объема словарей <свят> русского языка, которые, я не знаю, состоят там из десятков томов на каждую букву? — Есть э, большие академические слова русского языка, другое дело, что его просто никто не знает. Да, — теперь, теперь теперь знают. Да, есть многотомные слова русских народных говоров, например, которые... — Я только Ожегова знаю ну, люди знают Ожигова, Далее Ушакова может одна книжка, не очень толстая. То есть относительно толстая, но... — Далее — это четыре книжки, и Ушакова — это четыре книжки толстых довольно. Ожегов — это одна книжка. — Такая, Да, ну, в общем... В этом, в этом смысле тут, там, большой академический словарь, там, два десятка томов, конечно, сопоставим с Оксфордским словарем, да, но вот именно такой публичности очень сильно ему проигрывает. Uh -huh. да, другое дело, что, опять-таки, Оксфордский словарь — это не то, чем люди каждый день пользуются. Да? Uh -huh. то есть это то, в принципе, для носителя языка нормального человека — чего ему нужно? Ему нужно узнать, как слово пишется. Uh -huh. да, то есть ему нужно узнать, что... Вот, вот я знаю там, слово «раненый», с одной или с двумя uh -huh. его писать. Да, и для этого такие большие словари, в общем, даже не нужны. Да, то есть это большие словари, это, конечно, очень интересно там, для изучения истории языка. Оксфордский словарь собрал в себя все, что есть э, на протяжении истории английского языка, там, с толкованиями, с примерами и так далее. Да, но, э, опять-таки, для простого человека это не такой не источник гордости, может быть, за родных лексикографов, но не, не источник для oh. чтения. В завершении, наверное, да, уже ну, пора. Да, да. А можно блиц такой, три пару-тройку вопросов. А вот э, тесты на русский язык, на ваш словарный запас, плохие, хорошие, можно проходить? Ничего не оценивают или оценивают? Бывают хорошие, но ага. очень, очень, очень редко, то есть надо читать методику, ага. есть хороший сайт, который делал такой человек Григорий Головин, я угу. не помню адрес, testmyvacup.info, да, да, да, вот. да, там хорошо, а есть ага. какие-то тесты, единые для всех языков, которые угу. выдают угу. очень похожие результаты, вот это ерунда. Ваш любимый язык? Мой любимый язык, язык — исландский. Исландский? Да, Ой, знаю я его очень плохо, но ага. очень Почему? люблю. Тоже слегка. Ну, потому что я начал его учить в довольно позднем возрасте, уже, значит, на третьем или четвертом курсе, я уделял ему меньше внимания, чем. Хотелось бы, потому что uh -huh. ничего не успеваю. Да, я все время думаю, что вот сейчас я, значит, сяду смотреть исландское телевидение, сейчас почитаю книжку uh -huh. по исландскому, сейчас еще вот. И сейчас как все, все выучу, uh -huh. и все пойдет. Uh -huh. ну, ну, как бы я сажусь смотреть исландское телевидение, я смотрю 15 минут, да, а потом в следующий раз через полгода. Uh -huh. И последний вопрос самый древний язык из ныне существующих. Не бывает. Не ну, то есть все языки мы, Если языки восходят К какому-то одному предку Так этот предок возник ну, Вот нас тысяч языков И самые древние из них да, да. То, если, ага. пред, если предок был ага. один То тогда все языки одинаково древние uh -huh. Если предков было несколько uh -huh. Тогда самые древние языки Это те, те языки, которые восходят к тому предку Который возник раньше да? Все это абсолютно умозрительные спекуляции мы этого не знаем. Это было 100 тысяч лет назад вот у меня последний вопрос Сколько языков ты знаешь? Так чтобы это можно было, было так, ус чтобы условно как-то как в той стране, чтобы, где чтобы нормально говорить, и, ну, чтобы меня самого не без раздражало россии, то, как я говорю. Как это навер сказал. наверное пять. Ну русский, сербский мой второй родной язык, английский, немецкий шведский. А дальше уже всякие нюансы начинаются. Uh -huh. француз, По-французски читаю хорошо, говорю плохо, то и так далее. Mm -hmm. Спасибо. Очень спасибо здорово. тебе, что пришел. Очень спасибо, класс, поговорили. Классно. Да.